Здравствуйте, ребята! Вас приветствует онлайн-школа э, Рисунка и учитель изобразительного искусства Сергей Юрьевич. Сегодня к нам в гости пришел вот такой вот пес. Посмотрите, какой он грустный. А грустный он потому, что какие-то плохие люди повредили ему лапу. И нам с вами придется нарисовать этого пса и перемотать его лапу пинтом, чтобы ему стало легче. Ну что, ребята, приступим? Сейчас возьмете простой карандаш и посредине своего альбомного листа, который сегодня вы будете располагать горизонтально, вы нарисуете овал. Это будет голова нашего пса. Овал. Следующее, что мы сделаем с вами ниже этого овала, мы нарисуем еще один овальчик, но поменьше. Это будет морда. Нашего пса это голова. На ней будет будут глаза, вот они глаза, а это будет мордочка. На, на ней будет нос и будет рот. Следующее, что нам необходимо сделать. Нам необходимо вытереть линию, которая попала в область нижнего овала. Вот так вот. Вытираем. Хорошо. Следующее, что нам необходимо с вами сделать, это нарисовать. Лап. Вот такие вот овал. Вот такие вот овал. Один овал. Второй овал. Хорошо. Следующее. Нам необходимо выделить ту часть лад, которая попала на голову. Мы ее не видим. Вот так вот. Она находится за головой. Вот таким вот образом. Хорошо. Следующее, что нам с вами необходимо будет сделать, это нарисовать уши. Вот они уши, посмотрите. Уши это капля. Капля одно ухо, круглая сторона внизу, острая наверху. И точно так же нарисуем второе ухо. Вот так Все, что попало в область ушей, мы вытираем. Ухо закрывает. Единственное, что мы оставляем, это вот эта часть мордочки. Она спереди находится. Хорошо. Пуша у нас с вами готовы. Следующий этап. Следующий этап. Нам с вами необходимо будет выделить ту часть, где будет, будут глаза, и ту часть, где будет нос. Для этого нам необходимо будет нарисовать Немножко правее от середины Вот такую линию На левую правую часть Собака немножко повернута одной стороной Поэтому один глаз мы видим больше А второй поменьше И вот этой середины нам необходимо Нарисовать вот такую линию Одну Изогнутую И вторую изогнутую линию С другой стороны Хорошо Теперь вытираем среднюю часть, ту линию, которую мы нарисовали, все, что посредине, и вытираем верхнюю часть овала, которая не вошла в ту линию, которую только что мы нарисовали. Оп. Вот теперь у нас выходит мордочка, места для глаз, уши и лапы. Следующее, что мы с вами нарисуем, это мы наметим глаза. Посредине, посредине головы, вы нарисуете два больших круга. Два больших круга. Один круг под один глаз. Второй круг под второй глаз. Вот здесь будут у нас глаз. Вот такие круги. Следующее, что мы с вами сделаем. Выше этих кругов мы нарисуем брови. И вверх одна. И бровь, и будет Вот так вот. Такая вот капля. Все лишнее вытираем. Угу. И нижнее вверх мы нарисуем. Вот такая линия, повторяющая глаз. Но немножко выше, чем у вас. Теперь мы можем нарисовать зрачки. Собака у нас смотрит вверх, поэтому зрачки будут вверху, вот они, и сразу наметим блики, блики это самая светлая часть, вот он. они остаются белыми, зрачки мы закрасим с вами черным, а блики останутся белыми, такие два прямоугольничка или квадрата, хорошо, следующее, что мы с вами нарисуем, это будет нос. Вот он, черный нос Посредине мордочки внизу Вы рисуете немножко правее средины. Вот такой овал Вот такой овал От этого овала Вы проводите вниз линию Вертикальную И вырисовываете вот такую челюсть А нос разделяете пополам Тоже вертикальной линией С левой и с правой стороны Рисуете вот такие вот капельки вот такие капельки. Это отверстие, через которые дышит наша собака. Теперь нарисовали рот. Так как собака грустит, поэтому голок рта немножко опущенные вниз, они приподняты. Опущенные приподняты. Хорошо. Следующее, что мы с вами нарисуем, это будут пальцы. Вот так вот выделим пальцем на лапу, на одну, на второй лапе. А теперь нам необходимо забинтовать лапу нашей собаки. Что мы делаем? Мы рисуем вот такие вот линии, одну, параллельно ей вторую, третью. А теперь один бинт. переходит эти все в другую сторону. Завернули. Вот мы перебинтовали лапу нашей собаки. Хорошо. Последние штрихи, что мы добавим с вами, это будут усы. Не слишком большие, а то на кота будут похожи. Усы и реснички. Хорошо. Мы, собаки, все наметили, теперь можем приступить к карандашам. Сегодня мы рисуем карандашами. Берем желтый карандаш и начинаем разукрашивать. Закрашиваете среди муха. Одна возледину уха, второго брови вверху. Немножко подзакрашиваете. Немножко на щитке подзакрашиваете вот в этом месте. Ну и все. Желтый пока все. Берете теперь коричневый карандаш. И этим коричневым карандашом начинаете заштриховывать ухо. Сверху вниз. Начинаете заштриховывать ухо. Сверху вниз. Вертикальное движение. Вот так. вот. одну ухо, зашпиховываем вторую ухо. Нашей собаки. Зашпиховаем. Теперь зашпиховываем вокруг глаза. Вокруг одного глаза и вокруг второго глаза. коричневым зашпиховываем. Обратите внимание, мы зашпиховываем только вокруг глазика вот здесь и вокруг глазика вот здесь. И немножко щеку щек, щек, вот здесь. Все, коричневым на этом все, что мы делаем. Больше нам пока коричневого не нужно было. Заштриховываем. И заштриховываем щеку. Вот здесь щека мы заштриховываем. Ну и внизу, вот здесь тоже. заштриховали. После этого берем... Черный карандаш. И черным карандашом заштриховываем зрачки. Сильно отогаем хорошо, чтобы насыщенный черный вышел. Зрачки. Один и второй зрачок. Заштриховываем нос. Особенно отверстие вот здесь вот. Хорошо так заштриховываем черненьким. Сам нос. Заштриховываем уголок глазика. Обводим ухо хорошо. Одно штрихами вот так. Обводим ухо. Немного шерсти черное добавляем. Открутим а вторую руку. Открутим вторую руку. Рот вырисовываем. Заштриховываем вот здесь морду. Вот там, где соединяется нижняя часть морда с головой вот здесь и соединяется. Вот здесь в углу заштриховываем. Заштриховываем немножко в одну, вторую, внутреннюю. Заштриховываем вот эту часть головы. Там, где глаз. немножко штрихуем ухо. Вот это вот ухо. С правой стороны, потому что она немножко в тени. И штрихуем тень внизу собаки. Доштрихуем. Да, Которая падает вот собаки. Берем простой карандаш. Берем простой карандаш. Берем простой карандаш. Немножко штрихуем вверху вот так. Вон там, где белое у нас осталось немножко, на моте добавляем штрихи. Добавляем штрихи на, на лапах, на пальцах. Возвращаемся к черному карандашу и вырисовываем усы. Усы вот хорошо рисуем. И вот так вот ресницы. Все лишнее вытираете, дождь штриховываете, и у вас должна получиться вот такая вот собака. Спасибо за внимание. До скорых встреч.